Перед началом видео рекомендую зайти на канал моего знакомого. Голос и приятный монтаж не даст вам заскучать. В общем, кому интересно, ссылка в описании. Набрать первых подписчиков, первых зрителей без больших вложений достаточно проблематично. Многие сталкивались с этой проблемой. Поэтому я предлагаю вам взаимную рекламу. То есть я рекламирую вас в начале видео, а в меня. Чтобы заказать бесплатную взаимную рекламу, пишите мне в фокар. Ссылка в описании или в комментариях под видео. Также бесплатно можете пропиариться в моей группе ВКонтакте.